привет с вами макс кузьмин ну или вы сейчас находитесь на канале у макса кузя вы смотрите прохождение игры портал 2 и вы правильно наткнулись это вторая часть поехали дальше мы остановились вот на этом моменте перед лифтом Да, самый лучший момент Да, вот Uh, прошлую часть мы прошли основную часть, это то есть когда uh, до гла Гладис Гладис. И сейчас вот мы... Её и она решила устроить, да, устроить. И она будет сопровождать нас своими саркастическими... Вычистить вот, нам проход. В следующем испытании используется воздушная панель Веры.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 То есть о. до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом. Мне показалось это интересно. Нет, это не интересно, вообще не интересно. Ну или она так подкалываясь, что типа воздух грязненький, такой тип что дышу сам своим же воздухом, типа ха-ха-ха. Посмотрим какой следующий тест. О, улучшенные воздушные панели Веры. Отлично получаю удовольствие паря в воздухе и не думая о мире. А да, я пока схожу, можешь. принесу сюда Давай. пару тонн битого стекла. Ох, это юмор сейчас. О, прошу прощения, я пока не еще не расчищаю не эти тестовые камеры. Поэтому временами в них все еще попадается мусор. Стоит и смердит без всякой пользы. Постарайся не столкнуться с летящим мусором.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 Вообще разработчики этой игры, не знаю, вложили очень много-много, а, так сказать, работали да? Знаешь, Парказ? что люди, обремененные угрызениями совести, чаще пугаются громких звуков. Боже, шоу, парк. Извини, не знаю откуда этот звук. В любом случае, это интересный наука. Неужели я растворил его прежде, чем ты прошла тест? Это случайно, извини. Давай, Иди возьми еще один, пока он не исчез. Давай. Розы, и ты, скорее, не Я и этот растворила. Ну, Они даже Ну и ладно. У нас на складе масса всяких вещей. Они ничего не стоят. Я даже рада от них избавиться. Дождь надо. А, да. Вот так вот. вот так вот. В каждой тестовой камере есть поле антиэкспроприации на выходе, чтобы испытуемые не могли вынести опытные образцы зоны испытаний. Данное поле сломано. С собой ничего не бери. Хорошо. Что можно тут делать с собой, кроме гравипушки, пушки, кубика и нескольких турелей? Больше ничего. Следующее испытание включать в себя поле антиэкспроприации. Помнишь его? Я рассказывала тебе о нем в прошлой тестовой камере, где его не было. О нет. Снова турбины. Мне надо идти, хотя этот тест требует некоторого объяснения. Давай я по-быстрому введу тебя в курс дела. Да я уже так же быстро прошу. Вот. Если у тебя будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Ага. Я, блин, быстрее прошел, чем ты это сказала. Так что... <смех> Легко. Это я! Я полез! Ну, я вернулась. Воздушная панель веры сигнализирует о неисправности. Ты ее сломала, да? Вот, попробуй сейчас. Что случилось? Я там лежал, ты подумал, что мне конец, но я был Ммм... Эта панель не рассчитана на испытуемых твоего веса. Я добавлю несколько нулей к ее максимальному грузу. Кстати, отлично выглядишь. Очень здоровый. Попробуй сейчас. Представляешь, я сам не поверил и потом... Похоже, ты превосходишь ее весовые ограничения. Хорошо? Я просто опущу потолок. Только посмотрите, как величала она парит в воздухе, как орел на воздушном шаре. Ха-ха-ха. -а -а. Вообще, какая-то сарказмом вот этому... Бесчувственному существенному существенному. Ну как, не знаю, конечно же, у меня бесчувственное. Но как-то прикольно будет, что она потом... Ну, в следующих частях вы поймёте, что Глодис тут не самый дареной персонаж. А, как раз другой персонаж. Постарайся получить удовольствие от следующего испытания. Я иду на поверхность, там такой прекрасный день. Вчера я видела оленя. Если ты пройдешь следующее испытание, возможно, я позволю тебе подняться в комнату отдыха и снова расскажу, как видела оленя. a Понял. пошумим полетаем так, ты прошла испытание угу. сегодня я не видела оленя я видела нескольких людей но поскольку ты здесь у меня уже предостаточно испытуемых <связь> несколько людей Эти мосты состоят из естественного света, который я поставляю с поверхности. Если ты подставишь лицо, то почувствуешь, словно стоишь снаружи и солнце светит на тебя. От этого также загорятся волосы, поэтому не делай этого. Вроде и ровно. Прекрасно. Ты хищник, и эти испытания твоя добыча. Кстати, для следующего испытания я рассматривала использование акул. Знаешь ли ты кого-нибудь другого, кто убивает людей, пытающихся помочь? Нет. Ты подумала, акулы? Это неверно. Правильный ответ никто. Никто, кроме вас, не проявляет такой бессмысленной жестокости.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 Думаю, что кое-кому опять придется ее чинить. Нет, не волнуйся. Я сейчас вернусь. Ничего не трогай. Да, ничего не трогай. Эй, эй! Сверху! Я нашел там наверху птичьи яйца, сбросил их на дверной механизм. Вырубил его! А я. Птица! Птица! Птица! Птица! Правильно! Взял э -э -э, Окей. Это, наверное, птица, да, которая отложила Это яйца. Разосленная. Так, слушай, мы сбежим отсюда очень скоро, обещаю, обещаю. Надо только придумать, как. Как сбежать. Это она. Продолжай тест и помни, ты меня не видела никогда. Я побеседовала с дверным сервером. Теперь он больше не оживет, так скажем. Но вернемся к испытаниям. Нажать на кнопку. Поймать, поймать, поймать, поймать. Нам надо Вот так вот. Отлично. Ты так хорошо справляешься, что я даже сделаю пометку в твоем деле в разделе по очерений. Здесь масса свободного места. Хорошо справилась. Относительно. Относительно. Относительно, Относительно справилась. Справился. Я не помню, что В следующем испытании используются турели. Помнишь да, их? Да. Светлые сферические штуковины, стреляющие пулями. Желаю удачи. Нет, да. Я Миссия. Это вроде мы входим уже в не застроенные части. Но я думаю вообще в принципе в следующий. Части... Чтобы поддерживать непрерывность испытаний, я круглые сутки имитирую дневной свет и добавляю адреналин в воздух для дыхания. Возможно из-за этого у тебя нарушено чувство времени. Если тебе интересно, вчера был твой день рождения. Ты помнишь, что я буду жить вечно, а ты умрешь лет через 60. Я придумала для тебя запоздалый подарок на день рождения. Ну, скорее, запоздалый медицинский процесс на день рождения. Но этого... технически это медицинский эксперимент. Главное, что это подарок. В общем, поставил портал красненький, до да любой, напротив лазера, а потом один тут. Значит, значит, переломил, ну, переломил луч от вот так вот, ну посерединку все галочки в принципе ребят на этом все вторая часть кончилась кончилась подписывайтесь на канал и там будет потом аннотация в конце вот рядом с портал 2 вот тут, вот тут вот она вот она вот она вот она аннотация и а вы на этой аннотации нажимаете и оказываетесь на третьей части прохождения Portal 2. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.